Что мне дали зеркала. А когда я сюда пришла, я совершенно случайно об этом узнала. И чисто человеческий любопытство, такое любопытство, как это работает, что это. И я даже особо не читала, как это вообще тут происходит. И, ну, так сказать, интерес к новому опыту. А предварительно меня беспокоили сердечные приступы вот в последнее время. Это ночные, там утренние, они как-то участились. И, ну я не за этого сюда шла. То есть это какой-то такой у меня был такая предыстория. И когда я прошла зеркала вот эти спиральные, вертикальные, в первых зеркалах я почувствовала какое-то космическое успокоение какое-то просто вот такое ну, бывает со многими в горах на природе какое-то такое тотальное расслабление успокоение и пошла информация а, картинки и я получила ответ на вопросы которые даже были и не заданы но они были мной по жизни а, когда я попал во второй Поток этот был более мощный, он кого как бы меня так закручивал. И я очень пожалела, что со мной не было ручки, листочка. И пошла информация более глубокого порядка. Я увидела образ мамы, испытала к ней какую-то просто вот неземную любовь, поклонилась ей. То есть пошли образы. Состояние эмоциональное, чувственное, оно обострилось, усилилось. И тоже поток информации, который в картинках, в понимании в прочувствовании. И я была просто шокирована вот этим потоком информации, который у меня вот ней зашел. И кстати, с этого первого посещения я забыла просто вообще, что боли какие-то вот, неприятности сердца то есть это просто вот за один раз ушло и, и я была не то что удивлена я была просто изумлена что оказывается вот такой эффект и потом я второй раз хотела третий там с небольшим интервалом и каждый раз это какая-то для меня новая история каждый раз скрываются новые пласты информации, понимания, понимание себя, понимание того, как вообще все устроено. И вот ну, так, если сжать это все и сказать простым языком, такое ощущение, что ты поговорил с каким-то очень-очень мудрым человеком. То есть вот приходит вот эта информация вот в таком каком-то потоке, и ты просто знаешь, как вот это, как вот это, как вот это. И если ты вдруг потом уже сознательно с этим Взаимодействие, задаешь вопросы, ты получаешь ответы, при том ответы какие-то такие неожиданные, глубокие, мудрые. Вот. Спасибо.